Через серьезное место самое крепкое, которую можно придумать. С комфортом снимаем. Приехали. Сергей, позывной ястреб, медведь Нет, Гораздо проще, все, повар Сам повара там? Наслышан, наслышан, но, ну, к сожалению, и тут тоже Если у них такие повара, я думаю, какие тогда? родину так сказать Я вот довольно-таки недалеко отсюда живу Хотим, чтобы скорее наступил мир, живыми, здоровыми, вернуться к своим семьям Есть люди, которые...